Давай, прыгай, какаш Ну вот... Это мощный, это, это... Это сила, реально как Вы уже поняли, очередной тренировочный день с командой Патриот Вот такая вот получилась тренировочка сегодня. Не могу сказать, что было сложно. Было очень сложно, ребятки. 35 минут она заняла. Я не знаю, как вы ее выдержите. Мне было очень плохо. Завтра мне будет еще хуже. А вот эти дурачки сегодня весь день смеются вот на заднем плане. Это что-то делает. Какие-то подходики там по 5-10 отжиманий. Вот мы с хорошей прям жестим, да? Прям. Сурово прям вкачиваемся Они-то что-то смеются, шутки шутят Ладно Сейчас еще отдохнем немного, да, тренинг <говорит> тысячу. нахрен ты сейчас же манит. И съездим, покажем вам площадку На Ленинском новую, потому что каждый видос новая площадка, все все понимаю. Так что, увидимся <говорит> <говорит> <говорит> Ну вот мы и добрались до Нашей площадки, которую хочу вам показать сегодня Это маленькая, старенькая Простенькая площадочка которая... Фактически Раз ее добавили, значит они не занимаются. Ну ты посмотри, она сугроби. С этой стороны сугроба нет. Значит, короче, брусья. Турник. И турник повыше. Турники топовые, широкие. Прямо здесь и воркауты, и джембары, все элементы можно крутить. Все, что хотите. Вам не всякая фигня. Здесь можно столько перелетать. Да, да, потому что он невысокий и широкий. Еще и зимой здесь можно с угроб Прям ланчгейнер с турничка. Да, ланчгейнер для дневных шоков. Дам кинь перелет на 180 на 360 можно. Да, на 180 и так можно легко научиться перелетать. В общем, отзади сзади вас ждет елочка и очень дорогое, непонятное, крутое здание. Которое, может быть, даже нельзя снимать. Да нет, наверное, хотя кто знает. Ну, лучше не снимай, я не хочу пулю в живот. А кто хочет пулю в живот? Никто. В общем, вот такая вот площадка сегодня. На брусьи вообще крутые. Ты можешь просто сальтуху застойки учить. Потому что там уже сугроб ногом. Больше держись какая. Вообще крутая площадка. Ты можешь даже вол, вол спины в из сбрусить. Ты можешь такой на брусьях отжаться, выпрыгнуть наверх, встать на брусины и врезаться в гараж. Такой Прыгнуть прям спиной и вернуться обратно Шатать железо, короче, можешь можешь В общем, вот такая вот площадочка Скажи пристегнутый ворот. И пристегнутые ворота, Родин, ты неблагополучный такой Просто вот понимаете, все могут упереть, все могут упереть Даже елочку могут упереть Все, увидимся завтра Новая площадка будет, новая тренировка Продвинутая техника половинчатых повторений Кто-то вылетал Смотри, это реально лыжный Я думаю, прям отсюда идет Это очень странно Либо кто-то съезжал я думаю съезжал, вряд ли вылетал Но у них, машина активный движок Ладно,